Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочу вас спросить, вы давно что-нибудь слышали о Японии? Великой стране, третьей экономика мира. Ну, кроме аварий на Фукусиме, конечно. Ничего не слышали, да? Вот действительно, она существует, продолжает работать. Не так все там плохо. Но раз тебя нет в тебя вообще нет. Вот существует сегодня такое странное правило в информационном поле. Я просто вспомнил это вот почему. Японский миллиардер Хироси Тиравама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 Депутат Государственной Думы по фамилии Сердюк из партии «Справедливая Россия» направил министру образования Льванову документ, запрос, в котором изложил такую идею. Нужно подвергать всех наших школьников, детей тестированию по поводу интеллекта и, соответственно, с этим разделять их на, на соответствующие касты. Одаренных, неодаренных, безнадежных. Ну и, собственно говоря, так и обучать потом сразу, как выписывать такой пожизненный приговор. Ссылается на этот самый IQ, которому вряд ли он что-то понимает. А тесты Айзенка, другие тесты, которые существуют, стали уже классикой, но, собственно, с другой стороны немного устарели. Есть более совершенные методики. Но самое главное, ребята ведь не понимают, что это. Ну, они слышали слово IQ, звон, не знают, где он. Интеллект вообще определяется в психологическом словаре так, что это относительно устойчивая структура умственных способностей индивида. Относительно устойчивая. Она может меняться. И если мы определяем по этому тесту Айзенка, скажем, какой-то IQ, и говорим, вот все, теперь навсегда ты, мальчик, будешь что-то в лучшем случае дворником, там, худшим академиком и так далее. Так неправильно. Это может быть базой для оценки возможностей потенциала развития. Подбора методик, подбора там, стиля обучения для каждого школьника. Это было бы полезно. Но ведь ребята, как медведь в бане, или как слон в посудной лавке, могут и внедрить. Кстати, слышал, есть такие слухи, вроде бы даже правда. Где-то в Забайкале, то ли в Читинскую область, то ли где, подальше от Москвы, такой эксперимент ведут. С детского сада детей делят на касты. Это будет обслуга, это производители, исполнители, а это элита. Но элита, видимо, будет не потому, что они очень умные дети, а потому, что они чьи-то дети. И говорят, что фонд Ходорковского спонсирует этот эксперимент. То есть мы все, вот ЕГЭ ругаем, там баллонский процесс, а ползущая контрреволюция, она идет уже везде. И вот здесь. Я уже слышал, что в младших классах детей начинают учить писать не как правильно, а как слышаться. Если уже в интернете такие странные тексты, где нет ни знаков препинания, ни русских слов, какая-то сплошная без заглавных букв, писанина, то есть что-то они творят такое, знаете, со всех фронтов. Уже, говорят, поздно кричать «наше отечество в опасности», надо просто что-то делать. Вот вроде госсовет недавно прошел, президент, это обсуждали проблемы образования. Ну как обсуждали, полистали бумаги, сделали умные лица и призывали сделать наше образование лучшим в мире. Оно и так было лучшим в мире, зачем ломали? И кто будет это делать? Прежние министры, прежние реформаторы, которые остались на своих местах, не сомневаюсь. Недавно один мой знакомый, коллега, рассказал историю, которую можно считать смешной с одной стороны, но с другой стороны просто страшной. Ну, он уволился с работы. То есть он работал на одном из казанских предприятий, на заводе. Но он классный конструктор, его мгновенно приняли в другую фирму. В общем, даже он там когда-то еще, еще уже работал до этого. Вот. Но почему он уволился, uh, он рассказал, но ну, я просто не поверил, ну, такая чудовищная история. Uh, там значит, эффективный менеджер, директор, он припал когда-то к источнику опять же, американских тренингов и вбил себе в голову, что управлять надо так, идеал управления, как готовят американских спецназ, каких-то там первокурсников американского спецназа. Сотрудников заставляет смотреть фильмы про этот спецназ в свободное от работы время. И вот так, говорит, нужно работать, один за всех, всех и так далее, и так далее. Но самое чудовищное... Утренние совещания проходят у директора, и главный инженер завода и кто-то из конструкторов значит, ну, опоздали на это совещание. Он говорит, встаньте вот здесь, выбирайте отжиматься или приседать. Ну, Главный инженер, человек, которому за 45 лет, отдуваясь, начал приседать в присутствии своих подчиненных, вот ну, молодой спортивный сотрудник стал отжиматься. Потом повторилась еще раз эта история, другой день и так далее. Ну, вы можете сказать, ну, частный случай, ну, есть такой один дурак, вот нашелся. Медведь на воеводстве. Ну, знаете, что-то все чаще встречают такие подобные вещи, вот, особенно припавших вот, к источнику истинного знания, в западных тренингов и прочих вот этих вот эффективных манагеров. Ряд, это происходит в Казани в 21 веке. С ума посходили. И даже не на овощной базе, на серьезном промышленном предприятии. Пора поганой метлой ужинать таких товарищей, этих эффективных манагеров, куда смотрит их начальство, если он вообще существует. Или начальство такое. знаете давно уже замечал сейчас даже перестал проверять скажем, на первокурсниках на студентах но то что это опять называется наглядностью в обучении вот можно пойти в любой вуз и даже в техническом вузе пройти и спросить вот ребята у меня в руках тяжелая книга допустим я вторучка если одновременно с одинаковой высоты уроню их на пол что прилетит быстрее ну треть студентов скажет что книга быстрее почему она тяжелее мы уже решали задачи жтк квадрат пополам формула свободного падения там нет массы они падают одновременно, есть, конечно, там не лист бумаги, которые с портилением воздуха будет мешать. Но они, тела падают на Землю одновременно, независимо от их массы. И опять же спрашиваю, а в школе вам учитель физики встал на уроке и продемонстрировал такой опыт? И синхофазотрон же целый. Просто книгу бросить, авторучку, и убедиться, что они падают одновременно. И еще Галилея у Галилея бросал разные тела, разные массы, с Пизанской башни этот эффект он обнаружил. А вот почему в школе вот не судьба, что ли? Взять и показать детям, как устроен мир. Странно как В свое время была у нас такая практика, ну это как шнарядка применялась, ну так без защиты или присвоения какой-нибудь ученой степени, без защиты диссертаций По совокупности работы или засу, заслуги, заслуги в области техники, науки. Вот скажем, после полета нашего корабля Буран 17 ведущих конструкторов этой машины получили докторскую степень технических наук без защиты диссертации. А гораздо раньше, во время Отечественной войны, ну, все знают знаменитую Катюшу, да? гвардейский реактивный миномен БМ-13. Один из ее создателей, Иван Гвай, будущий академик. Тоже была присуждена кандидатская степень технических наук без защиты диссертации. Когда он пришел в ВАК получить свой диплом, его спросили, а где ваша диссертация? И он ответил, моя диссертация стреляет на фронте. Уважаемые коллеги, вот все мы ходим по улицам нашего города, других городов России. И, наверное, не только в Казани, к сожалению, такая практика существует. Но вот написана улица имени такого-то человека. Специальная комиссия в мэрии ведь обсуждает кандидатуру каких-то знаменитых людей. Ну, как-то нас считается принято, что вот через 10 лет после кончины человека, известного знаменитого, можно называть какие-то объекты, улицы, там, площади его именем, решает вопросы, вешают табличку с именем этого человека и все. Ну и что, что Сидор Матрасович Кузнецов, а кто он такой? И особенно школьники, молодежь. И у нас почему-то не принято ну, вешать табличку рядом где-то, хотя бы одну-две на этой улице, но чтобы описать, а за что человеку достоин такой чести, чтобы в память о нем названа улица. Вот мы здесь в редакции посоветовались, решили пробел исправить потихоньку. И будем каждый раз ну, говорить о каких то вот казанских улицах, о людях, которые, в честь которых названа эта улица. Ну, вот, знаете, сразу приходит гол, одна из больших, крупных таких транспортных протерий Казани это улица Рихарда Зорге. Рихард Зорге это был советский разведчик. Знаете, как говорят, знаменитыми становятся только провалившиеся разведчики. Ну, Зорге его группы сильно провалилась в Японии, подзывно ее был Рамзай, его японцы казнили. Вот, родился он вообще-то в Азербайджане, отец был немецким инженером, ну, на промыслах Нобеля они там добывали нефть. Потом вернулся в Германию с, с своей семьей, он даже воевал в Первую мировую войну, получил три ранения. И в госпитале он взбривался вот с солдатами такой социалистической ориентации, агитаторами, стал убежденным сказать, сторонником уже социализма. И потом он в четвертом году перебрался в Советский Союз, получил гражданство и потом ну, поступил на работу, что приняли на работу в нашу внешнюю разведку. В Японии он работал под э, видом корреспондента немецких газет ведущих и постепенно стал пресс-секторем немецкого посольства в Токио. Пользовался высоким доверием посла, всех там, сотрудников, имел доступ к самым интересным документам и вот сообщал. Но Его имя потом обросло всякими легендами, домыслами, что их якобы там бросили или Сталин не захотел их обменивать, а японцы предлагали, что он давал неправильную дату начала войны. Э, Сталин не мог сориентироваться или там неожиданность была 2 июня. Во-первых, Гитлер переносил не раз дату. Передвижение войск были в последний момент. За две недели до нападения танковые дивизии только подошли к нашей границе. Вот. И многие вещи ну, из разных источников поступало. не сильно точно даже Зорги не, не сказал. Но самая главная его заслуга в том, что он абсолютно точно дал информацию другого рода, что Япония не вступит в войну с Советским Союзом при нападении Гитлера. Ни в 1941 ни в 1942 году. Так, собственно, произошло, и мы смогли 26 дивизий снять дальневосточных рубежей и вот перебросить под Москву, что, собственно, спасло нашу столицу зимой 1941 -го года от сдачи немцам. Зорги был казнен, похоронен сейчас в Токио. Американские войска оккупировали Японию, его перезахоронили с воинскими почестями. И вот память о нем, названная улица, в нашем городе, стоит памятник один из величайших разведчиков современности, Рихард Зорги.